В армянских телеграм-каналах распространилось видео, показывающее истинное отношение армян к своему историческому наследию. Так на территории языческого храма в Гарне решили устроить свадьбу храм был закрыт для туристов с 13 часов ровно по 22 часа ровно. Само место носит название Культурно-исторического музея заповедника Гарни, что, однако, не помешало сдать охраняемую государством территорию богатым чиновникам. Об уровне их образованности можно судить по музыке на видео. Позже выяснилось, что территорию храма Гарни для свадьбы арендовал личный директор Культурно-исторического музея заповедника Гарни Ара Тервердян. Погулять на территории, охраняемой государством, и насладиться пением исполнителей шансона в древнем храме, стоит более чем восемь тысяч долларов.